Иду с работы домой. Уже темень на улице. Зима же. Вижу, мне навстречу идет симпатичная девушка. Слушает музыку через наушники. А с собой взет тюбинг, на котором никто не сидит. Решил я блеснуть юмором и говорю ей. Девушка, вы ребенка потеряли. Она так и останавливается. Наушник вынимает из уха и переспрашивает, что я говорил. Я повторяю свою шутку. Девушка переводит взгляд на тюбинг и как заорет белугой. «Ага, мой ребенок! Божечки, божечки, я потерял моего малыша!» Тут мое лицо вытягивается примерно так. Она потом резко успокаивается и говорит, «Да ладно, я шучу, видела бы ты свою рожу сейчас!» Сказав это, ставила обратно наушник и пошла дальше. Подписывайтесь на наш канал, чтобы у нас не секал энтузиазизм записывать новые смешные видосики.